Ну а теперь непосредственно к тому, что происходит сейчас в самих народных республиках. Группировки войск Донбасса развивают успех наступления на украинские позиции при огневой поддержке российской армии. Об этом сообщили в Минобороны, добавив, что вооруженные силы ДНР и ЛНР продвинулись на глубину до 12 километров. В частности, вот об этом Игорь Коношенков заявлял несколько минут назад. На прямой связи сейчас с нами из Донбасса наш корреспондент Станислав Бернвальц. Станислав, еще раз приветствую. Какие новости вот к этой минуте сообщалось до этого примерно час назад, что в результате обстрела еще один человек погиб. Это женщина 68-го года рождения. Да, здравствуйте. Мы сейчас как раз находимся в Киевском районе города Донецка. Буквально несколько а, часов назад, несколько да, несколько часов назад а, опять разрывы украинской артиллерии в жилых кварталах города. Видите, непонятно сейчас, баллистики будут устанавливать, что сюда прилетело. Но судя по всему, что-то очень большое. Вы видите, как просто как нож в масло а, зашли осколки. А, у нас есть возможность пообщаться с очевидцем, что случилось, во а сколько произошло? Три часа. Где-то около трех начался арсел. Вроде бы как-то спокойно сначала, а потом все сильнее и сильнее. И они как-то сразу не били, а периодически. Пять-десять минут у них как-то был интервал. Но это где-то минут двадцать, а может чуть больше было у вас куда прилетело? Получается, вот в спальню, да. в спальню прямо. В спальню, да. То есть у вас ранения нет, все нормально? Нет, нет, нет, Но женщина, соседка... Соседка погибла, да. Соседка погибла, действительно, она убежала сначала к сыну, потом вернулась домой, и в этот момент раздался как раз разрыв... И еще один трехэтажный дом находится вот за этим жилым сектором. Так вот, там снаряд прилетел женщине прямо, прямо в спальню. Двухкомнатная квартира стала однокомнатной, спасатели ее достали, у нее ранение осколочное в живот. Вот такая обстановка здесь в Киевском районе. Но я хочу сказать, что на фронте сейчас дела действительно обстоят очень и очень... Неплохо. Дело в том, что сдаются не только ВСУшники, да, сдаются и нацбаты. А сегодня у нас есть возможность показать уникальные кадры а, опроса одного из представителей националистического водоема. Как он попал в плен, он расскажет сам. Закидывали минами. даже выскочить за популярным. Минами закидывали вообще ну, выки, реально, не, не Когда уже понял, что на ваши позиции зашли, думал он, что все? Думал, все. все. Выбора не было, и мы стали на 2% человек, который перешел на сторону э, Народной Республики, Донецкой Народной Республики не один, их 15 человек они попали в окружение, решили сдаться, чтобы сохранить жизнь, и вот интересные детали этот э, человек рассказал этот боец рассказал э, кто их и где тренировал давайте послушаем инструктора были там двое американцев Те, трое американцев, два черноваза и одна Верно. И два, два переводчика, Мужики из женщины. Как американцев звали? – Я их не знаю. – Как к ним обращались? – Помню, научился. И все. Кто еще из западных был? Ну, – Поляки приезжали, но они приехали уехали. Так не забывался. – Чему учили? Медечина и миновоспака. Итак, вот такие вот интересные подробности сейчас появляются. Сдаются, переходят на сторону республик не только бойцы ВСУ, но и бойцы национальных батальонов, наций-батальонов, так называемых. Мы продолжаем следить за обстановкой в городе Донецкий. Здесь в Киевском районе вновь становятся неспокойно, слышны разрывы. Дим. Сообщим в следующих выпусках. Да, Станислав, спасибо. На прямой связи с нами был наш корреспондент в Донецке Станислав Бернвальд. Стас, спасибо. Ну а давайте сейчас еще раз посмотрим на украинские города в прямом эфире. После рекламы обязательно покажем, как мне режиссер говорит, вынуждены прерваться на пару минут.